привет друзья а вы любите рисовать мультяшек я обожаю этих прикольных милых созданий и вот я в интернете нашла такую картинку нарисовала ее также вот можете видеть да, клеточками делила 4 на 4 и переносила рисунок постепенно потом уже жирненько обвела и нарисовала. Это из Белоснежки 7 гномов. Мой любимый гномик, который стесняшка, вот этот вот. То есть, у нас сегодня будет такой формат видео не мастер-класса, а так в режиме таймлапс под музычку. Я буду раскрашивать, а вы, естественно, в ускоренном все это варианте наслаждаться процессом. Пишите в комментариях, кому нравится рисовать мультяшек. Ну и поехали!